Здравствуйте, меня зовут Байзах Фрахат. Я являюсь студентом второго курса Академии туризма в Анталии. Академия туризма в Анталии является международным кампусом Женевского института бизнеса. После окончания Академии туризма вы получаете три диплома – турецкий, американский и швейцарский. С этим диплом вы можете устроиться на работу в любой, в любой точке мира. И это дает вам дополнительные привилегии, так как вы за всего лишь за четыре года получаете три диплома.